на этом уроке мы с вами пройдем несколько интересных моментов первое во первых это дарс 4 аробия отдарсуробья из книги Шарха по мединскому курсу. Хуруфульджарри мы пройдем с вами. Хуруфульджар, Хуруфульджар, Харф", которые. Харфы, которые делают джар на имена, заходят и делают их в состоянии джар или в состоянии хавд. Это вы узнаете, что такое. Потом мы узнаем, что такое айна. Для чего используется айна. Потом вы узнаете, что такое Аль-Алям Аль-Муаннас аль имя женского рода. Также вы узнаете, что такое Ильтиха-Ассакинайни. Встреча двух суккунов. Итак, Бисмилля. Сейчас мы должны с вами пройти Хуруфу-ль-Джар. Что же такое Хуруфу-ль-Джар? Или хуруфуль-хафды? А теперь мы должны все это, все эти хуруфульджар пройти уже на теории. Хуруфульджар, фи, аля, мин иля. На самом деле их очень много. Хуруфульджар, на самом деле их очень-очень много. Тот, кто проходит со мной аль-аджурумию, тот найдет эти хуруфульджар. И их очень много. Там клятвенные буквы. Даже их, их больше 15. Их более 15, Хуруфуль Джар. Итак, что такое Хуруфуль Джар? Смотрим определение. таджур руль исма Они имя ставят в состоянии Джар. Или состояние хафт называется. То есть он будет заканчиваться на Кясру. Аллави Баадаха. Который после этих букв имя, если приходит. Биль кясрати. Они его, таджурру биль кясрати, ставят его в состоянии джар, и он будет заканчиваться на кясру. Будет заканчиваться на кясру. Филь бейти, а бейти, Миналь бейти, и бейти. Понятно, да? Везде ти, та с кясрой. Так, смотрим дальше правила. Айна. Что такое айна? Это суаль, во-первых. Это суаль. Где? Где? Это суаль. Вопрос. Суаль это переводится как вопрос. Аниль макян. Вопрос о месте. О месте. Макян это место. Где? В каком месте? Где? Суальун аниль макяни. Вопрос о месте. Место. Магада мы это с вами проходили и повторение магада что мы его применяем для лигойриляк или потому что сейчас придут примеры вы должны вспомнить что магада она применяется для лигойриляк или а мангада мы с вами проходили приходит для акила для акила для того кто имеет разум а это магада лигойриляк или для тех которые не имеют разум. Мы это с вами уже знаем. Так, давайте же посмотрим, посмотрим, посмотрим примеры. Примеры, примеры, примеры. Мухаммадун Фильбейти. Смотрите, Мухаммадун Фильбейти, Мухаммад в доме. Ясирун Фильгурфати. Ясир. Мальчика зовут Ясир. Фильгурфати. Он в комнате. Ясирун фильгурфати. Аминату фильматбахи. Аминатуфиль матбах. Матбах это кухня. Матбах кухня. Там, то есть это ма, это место переводится как место, ма это как место. А тобаха это вот глагол, самый глагол, вот состоит из трех букв здесь. Тобаха, где много готовят, готовят, готовят. Матбах это кухня. Матбах, ма место, где тобх, где готовят. У арабов это называется кухня. Матбах. Аль-Каламу аль мактаби Аль-Каламу карандаш на парти. Или на столе, на письменном А-Мактаби. Теперь смотрите: фи аль-бейти, фи аль-гурфати, фи аль-матбахи, аля аль-мактаби. Вот это фи-фи аля это хуруфуль-джарри. Значит, после них приходит имя, если вы увидите вот эти хуруфы, то знаете, что после них приходит исм, имя, и оно будет заканчиваться на Касру по причине вот этих хуруфоль джар, по причине вот этого фи, по причине этого аля, по причине иля, по причине в, в, в, мин. Давайте еще пример посмотрим. От тыфлю» – ребенок. «Аля сарири на кровати. От тыфлю аля ссарири» талибу аля курсии». А студент – на стуле. От талибу аляль курсии». «Хараджаль мударрису миналь фасли». Вышел учитель миналь фасли из класса. «Хараджаль мударрису миналь фасли». Видите, миналь... После. Будет все заканчиваться на касру, на касру. Почему? Спросите вы меня? Отвечаю. Потому что фи, аля, мин, иля, это все гуру фульджар. Они вот причина того, что все и вот эти имена, которые приходят после этих буков, красненьким, которым я специально для вас подчеркнул, покрасил цветом, они из-за вот этих красненьких буков, они вот заканчиваются на касру. Фатымату Миналь-Гинди. Фатыма из Индии. Фатымату Аминату. Кстати, у нас, смотрите, два слова попалось. Бистанвина. Что, чтобы? Почему это так, кто вот внимательно очень... А, такие есть, такие, конечно, есть студенты, которые они очень дотошные дотошные, дотошные, и Они сразу могут заметить вот это, что здесь на второй строчке Аминату, фильмат и в столовой, который на кухне и Фатыма ту и Фатыма из Индии, почему же они заканчиваются не на Танвин, дому, а просто на Танвин? Ведь в каком-то из уроков мы проходили, что либо должен быть Танвин, либо должен быть впереди Алифлям. Не, не может быть такого. А вот может быть. А вот может быть такое. Это может быть. Может быть, может быть, может быть. Но к этому правилу мы с вами еще подойдем. Сейчас давайте разберем до конца уже. Разберем, разберем хуруфу и следующие примеры. Гадал каламу Мухаммадин. Этот карандаш от Мухаммада. Этот карандаш от Мухаммада. Он мне попал. Понятно, да? Гадал каламу Мухаммадин. Мин мухаммадан, мин мухаммадун, неправильно будет. Грамматическая грамматическая большая ошибка будет, если мы будем говорить мин мухаммадан или мин мухаммадун. Здесь мы только должны читать мин мухаммадин, мин аль фасли, мин аль Хинди». Неправильно будет читать мин аль Хинда, мин аль Хинду». Нет, теперь вы знаете правила хуруфульджар. Ну, давайте еще пару, пару примеров. Закрепим, может, до конца. Захаба халидун илаль махади. Захаба отправился халид. Мальчика зовут халид. Илаль махади. Махад он пошел. Он пошел в Махад, институт. Махад. Опять на кесару заканчивается, потому что пришло впереди Иля. Захаба алиюн. Илляль-мудири. <свят> Али. Али пошел к директору. Загаба пошел Али к директору. Илляль-мудири. Илляль-мудира неправильно будет. Или аль-мудиру неправильно будет. Или илляль-мудир Россукунам. Тоже неправильно будет. Маракаллауфикум. Загаба Талибу Илляль Мирхады. Захабат Талибу Илляль хады. То есть, в туалет пошел. Студент пошел в туалет. Так, дальше. Мы проходили с вами Айна. Айна. Суалюн ан да? То есть, это место. Спрашиваем, какое-то место. Айна. Айна Мухаммадун! Где Мухаммад? Мухаммадун филгурфати. Мухаммад в комнате. Айна Фаты Мату. Фатыма на кухне. Или уж если уже прям так переводить, фи, филмад бахи. Но фи, знаете, фи у него много, очень много значений. Фи у него много значений. Поэтому здесь мы правильно переведем, что фатыма на кухне. Так, маза, -да, маза, -да, маза. -да. Мы с вами проходили маза, -да. да ведь? Гада. А теперь «га» ушло. Ага, это называлось «Харфут-танбих». Харфу а теперь осталось «мада». Что это? Что это? «Мада». «Мада». И здесь вопрос. «Мада аляль-мактаби». Что это на, на этом? Что это на, на партии Что это на столе? «Аль-каляму аляль-мактаби». Карандаш на, на, на, на столе. Мада аля сарири, что? То есть, смотрите, мада. Теперь мада мы проходим. Мы раньше проходили Ма-А-да. что это? А теперь мада, это просто что? Что? Мада, что? Мада аля мактаби что на партии Или на письменном столе? ал аляль-Мактаби» – «Калям» халам «Карандаш» на столе. Мада аляс-Сарири» – «Что на кровати»? «Ас-Са'атум аляс-Сарири» – «Часы на кровати». Мада ал – «Что на столе»? «Мухаммаду ал – «Мухаммад на столе» – «На письменном столе». Мадар Аляль мактаби что на столе? Вопрос. Мухаммаду Аляль мактаби Ответ Мухаммад на Мактаби. Неправильный. Ответ уже... Ответ. Смотрите. Ответ Мухаммаду алаль-Мактаби. Здесь скроется ошибка. Где же здесь ошибка? Узнайте. Где же здесь ошибка? Почему мы... Почему я в начале урока вам сказал... Мада. Ма для чего используется? Мы же сказали Ма для лигойри акели. А Мухаммад в данном числе, в данном случае, а Мухаммад в данном случае Акель. Аакель, имеющий разум. Значит, мы здесь должны сказать. Ман аляль Мактаби. Так ведь? Или вместо Мухаммада мы должны поставить другое какое-то слово неодушевленное. Не имеющий разум. Например, «Ман аляль мактаби?» Вопрос. «Мухаммадун аляль мактаби?» Или наоборот. мада аляль мактаби?» «Аль каляму аляль мактаби?» Вот это будет все правильно. «Калям», «Карандаш на столе». И потом вот последнее-последнее правило, которое я сегодня хотел вам рассказать. Женский род. Имена женского рода. Помните, я вам сказал Аминату, Фатимату. Вот правило. Аль Аляму, Аль Муаннасу, Ла Имя женского рода Танвин не принимает. Ла Юнавану, Аминату, Фатимату, Аишату, Ту-ту-ту. Везде заканчивается на какой-то харакят и танвина там нет понятно да например мухаммадун понятно а теперь мы поняли женского рода жен, имя женского рода значит будет заканчиваться без танвина амарун аминату ясирун марьяму алиюн фаты мату а Неправильно теперь будет сказать Аишатун. Теперь вы должны знать Аишату. Аминатун тоже неправильно будет сказать. Нужно сказать Аминату. Марьямун тоже неправильно будет сказать. Нужно сказать Марьяму. Фатыматун опять еще одна будет грубейшая грамматическая ошибка. Нужно сказать Фатымату. И еще одно правило забыл я вам сказать. Встреча двух сукунов мин аль бейти. мин аль бейти. так мин аль вот это слово мин аль бейти или аль бейти мин или аль, аль бейти Смотрите, основа его ослугу ослугу его основа мин аль бейти. мин аль бейти. Видите, мин с сукуном нун закончился, и потом альбейти там тоже сукуны приходят, там тоже приходят сукуны, поэтому здесь, когда встречаются два сукуна, то мы должны какой-то харакят поставить на первый сукун, читать его с харакятом уже, потому что мин бейти уже тяжело, тяжело мин мин тем более имена не, не, не начинаются с сукуна. Тем более слова у арабов не начинаются с суккуна. Так же как и тюркские имена, мы не можем сказать просто так с суккуна, начиная слово. Минальбейте. Мы сказать должны, что мы должны движение. У нас должно быть движение. Если я просто скажу мин, льбейте! неправильно уже уже тяжело здесь должно быть плавный переход минальбейти минальбейти илилбейти филбейти аллбейти минальбейти понятно да везде красота и простота итак минальбейти значит что здесь правило какое Хуррикатинуну. нуну видите хуррикати хуррикати нуну Нун начинает приходить в движение, хуррикат. Его приводят в движение, бельфатхати, ставят на него фатху. Манан, чтобы не встретились, лельтикоэль чтобы не встречались два сакуна. то есть запрещая встречу двух сакунов. Потому что два, два сукуна это тяжело. Два сукуна это тяжело. Надо, чтобы харакет был. Хуррикат, чтобы движение было. И вот поэтому хуррикат нуну. Нун приводится в движение через фатху. Биль фатхати. Биль фатхати. Манан лильтикои, лильтикои тикой. Лиль сакинайни. Субханала. В этом, в этом определении несколько раз... Встретилась тоже два стр... Стр... встреча двух суконов, но я уже не буду это все расшифровывать. Просто я вам перевел. А тот, кто на начальном этапе, ему еще пока рано знать эти все разборы, все эти разборы предложений. А кто уже давно изучает арабский язык, он легко найдет и напишет. Где-нибудь здесь, может быть, под этим видео, комментарий какой-нибудь, заумный на 15 страниц, целую диссертацию напишет, где же встретились два сукуна в определении про, в определении, в определении Аммунура. Баракаллафикум, Ваджазакумуллаху, Хайран, Хайралджаза, Субханакаллахума. وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك.